Всем доброго времени суток, друзья! Что такое бодипозитив? Интернет говорит нам, что это движение, выступающее за право комфортно себя ощущать в своем теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, как они есть. Хорош ли этот посыл? Безусловно, да. У многих людей есть такие внешние особенности, которые изменить либо невозможно, либо очень сложно. И даже если возможно, то часто связано с огромным вредом для здоровья. Если вы, к примеру, от природы толстый или худой, то лучший выход здесь принять свои особенности, а не депрессовать из-за этого. Запомните, что ваше тело это ваше дело, и вы никому и ничего не должны. Даже если вы ленитесь заниматься спортом, это ваше полное право. Однако в этом деле стоит помнить о парочке нюансов. Во-первых, есть правильный бодипозитив, а есть откровенный маразм по отношению к своему телу. Когда мы под гордым знаменем бодипозитива начинаем игнорировать элементарные правила гигиены или ухода за собой. Да даже какие-то простые вещи для поддержания здоровья. Во-вторых, можно стремиться к внешней красоте не потому, что общество нам ее навязало, а потому, что мы сами того хотим. А с некоторых пор современное общество может навязывать нам совершенно другие модели поведения. Например, некоторые левые идеологии, вроде феминизма, пытаются навязать девушкам, что краситься это плохо. Что касается моей личной позиции по бодипозитиву, то она была и остается неизменной. Будь собой, но стремись стать лучшей версией себя. То есть я полностью поддерживаю золотую середину по отношению к красоте и эстетике тела без перегибов в ту или другую сторону. Любите себя такими, как вы есть. Не завидуйте Генри Кавиллу, Крису Хемсфорту, Гальгадот или Кири Найтли. Не завидуйте инстаграмным моделям и фитоняшкам, чужому объему бицепса, количеству кубиков пресса, идеальным волосам, губам и осанке. Там совершенно другие люди со своей личной историей и со своей индивидуальностью, у вас же своя. Вы уникальны и великолепны. Прямо сейчас подойдите к зеркалу и скажите своему отражению «Ты потрясающий» или «Потрясающая». Но при этом вы всегда можете стать лучшей версией себя. Не как Брэд Питт, а именно лучшей версией себя. Так чего же вы ждете? Хуже от этого точно не станет, станет только лучше. Вы будете увереннее в себе, сильнее и красивее. Действуйте! А какой позиции по поводу бодипозитива и внешней красоты придерживаетесь вы? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой канал и на мой инстаграм. До встречи, друзья. Пока-пока.